А в другом районе Краснодарского края люди оказались без крыши над головой. Власти отключили общежитие, где проживали десятки семей, от коммуникаций. Квартирантов попросили съехать из Ветхого дома в другой, тоже аварийный. Многие не согласились. В итоге люди были вынуждены поселиться у родственников. Ну или начали снимать жилье за свой счет. В проблеме разбирался Сергей Пикулин. Отключили отопление, пришлось уехать. Снять номер гостиницы, же мы сейчас детьми в гостинице. С двумя детьми Надежда Зелинская живет в гостинице уже несколько месяцев. Дело в том, что в ее квартире и во всем доме отключили отопление, электричество и воду, а жильцов попросили на выход. Наша местная администрация оставила нас просто на улице. У меня двое детей собственники, я собственница. Маленькая, не собственник. И нам сказали, она не собственник, мы ей ничего выделять не будем. Эта четырехэтажка разрушается. Посередине дома трещина до последнего этажа. В некоторых квартирах сквозь нее можно проснуть руку на улицу. Маяки, которые ставили местные чиновники почти три года назад, лопнули. Дом постоянно проседает. Тот, кто мог, съехал к родственникам. Осталось около 10 квартир. Но в ноябре дом отрезали от городских сетей. Еще в то время, когда здесь продолжали жить люди, общежития начали выносить. Мародеры спилили все чугунные радиаторы отопления, а там, где были пластиковые окна, их просто выдрали с корнем. Но ну, детская вынесла у меня две куртки, обувь детскую. Вероника Кленова с детьми перебралась в съемную 27-метровую квартиру. Пока искали машину, чтобы перевести вещи, их ограбили. Вынесли одежду, бытовую технику. По словам Вероники, в местной администрации им предложили переехать в маневренный фонд. Вроде бы все честно. За двушку предложили две комнаты, только в разных домах. Удобства тоже раздельные. Я даже не понимаю, как они ссылаются предоставить две комнаты в разных домах. То есть я должна буду значит, в одной комнате жить, а в другую через кварталы ходить обедать с детьми. Ну как бы я не понимаю. А этой семье предложили комнату в соседнем общежитии. Люди и рады бы, но судя по интерьерам, тут не намного лучше. На первый этаж мы когда прошли, там просто крысы бегают, там невозможно ходить по первому этажу. Вот нам предложили здесь 12 квадратов комната на 4 человека. Ни туалета, ни душевой. По словам экспертов, при переселении качество маневренного фонда должно учитываться в первую очередь. Из разбитого в разбитое не переселяют. Никто не имеет права выселить человека на улицу, если у него единственная квартира, тем более с детьми. Есть нормы предоставления в квартирах маневренного фонда жилой площади. Это 6 метров квадратных на человека. Меньше быть не может, не имеет права власти этого дела. То есть, еще раз повторю: надо не стесняться отстаивать свои права. Прокуратура и суд. В администрации города Гулькевичи ситуацию с многоквартирным домом не комментируют. Известно, что жильцам все же предложили денежную компенсацию, которая в разы меньше. Собственники готовят коллективные жалобы в прокуратуру и заявления в суд. Сергей Пекулин, Сергей Полянский, Виталий Минина Екатерина Белоусова, НТВ. Краснодарский край.